ну, я, короче, за девчонку скосила. Видео, наверное, скорее из двух частей будет вот это. Здесь вот проба видна. Вон уже Вик поскакала в поле. Ну, если не до домонгол, Алексей. В этом комочке. В этом кусочке. На закате дня еще серебро. Между прочим, я видео снимала. А это Женек зарядил металлодетектор свой. Ты там грибы, что ли, нашел? еще древность и старину. Скорее всего, меч Или советь, или ходячий. А у Вики с Женей чешуечка. Убираемся через джунгли как по асфальту. а к тебе поля. Те же самые лица, плюс новые приехали. Давай рассказывай. Что есть? Ага, ложный карман. Хоть бы что-то было, вообще нифига. Ну а ты хотя бы поспал, в отличие от нас. И поел. Я, ну Ой, я давай, в 4.30 проснулся, давай. ну да. да. Нифига я не ел. А мы поели. В курсе, что у тебя уже находки с утра? Они сразу же вышли и сразу же кончились. Значит, первая была монета, да? Ничего, подожди. Сейчас еще все будет. Хотя мы тоже так думали вчера. Нашли чешую здесь и все. И как-то обрубило. Куда все? Ломанули-то резко. Туда, а здесь что, внизу туда не пройти? Да можно пройти. Я думал, здесь напрямую, прям за домами. Ну Сашка там нашибал вверх чешуи. Вчера он серебряное кольцо нашел. Загородить, дабы не рекламу. Обалденное. тут Сергей. Пошли, по дороге пройдем. Дорогу он долез. По прямой тогда туда пойдем. Это они собрались вот туда, через ту бароненку обходить все и возвращаться сюда. Здорово, здорово. Братва. Так что там у нас? Смотри, какая красотуля. <гас> Я таких никогда не видела. А действительно, от а чего это? Вот там же написано Рижский бальзам. Серьезно? Да. Раньше же бутылки печатывались внизу. Точно, двойной рижский бальзам. А выглядит гораздо более царственно, нежели бальзам. Даже год написан 1500 какой-то. Как Алик, как любимый. Ну Смотрите, как и... насладитесь как Алик. И... А у нас так. вот, между прочим, тоже посерединке, смотри, что ли. Да. Уже отсюда? 25 пятый полк, Да. Что? да. С чего у нас день начался? С первой пуговицы. Первая пуговичка. А что за пуговка? Угу. Ой, она какая-то узорное, похоже. Угу, надо было с собой баклажку с водой взять. А правда, она как вчерашняя. Да Крепеж такое же, крепление. Ушко крепление такое же, идентичное. Походу, совет, что ли. Давай раскрывай этот киндер Только вчера говорили, что советов нету. Вот он, ранний советик. Две копейки. А, нифига не две. Три копейки. Три копеечки. И сесер. 1931. О. Что-то длинное, да? Да, даже ну, как... да. вон она. А что, где... Ты ее цепляешь. Вот, вот, вот пошла. Вот, вот. А на ее надо воткнуть и поставить. Да. Все. Труба. Чего-то. Креста, может быть, кстати, вполне. Или не знаю, не крест. Что-то что штучка какая-то медная, кстати. Но он выцепляет, конечно. Такая штукенция в итоге оказалась. Какой-то крепеж. Жека нашел себе друга нового. Камрад. Этот камрад точно никакие находки не уведет из-под носа, да? Самое интересное, откуда она здесь взялась, если здесь виноград даже нету. Ну они же просто так называются, на самом-то деле, они везде. Лиса бежит! Вы это тоже видите? Лиса! Хвост какой, а! Ты успел его, да? Он здесь же бежал вообще. Вот сейчас только что попалась одна монетка. Деньга, скорее всего, немножко кривая, но ту монетка. И специально я оставил прибор, поставил лопату откуда. -то. Там очень красивая картина прям. Я поднял там деньга Петра Первого. Лежит с кирлицей, с такими буквами. Я ее так подцепил, смотрю, там буковки кирлицей. Я ее оставил там прям вот так, как лежит сейчас. Она сверху прям была, не копала ее. Это тут одна монета, ребят. Это просто следы от монеты. Как она лежала. Видите, это следы остались. Вот, а это вот монетка сама. Петр Первый. Ну, Васник, покажи поближе. Там. там буковки вот с этой стороны как раз, по-моему, видны. Да, да, да. Петр первый, деньга это. Нет, буквы с другой стороны видны. Это да. Это... Саша, здесь, да, монетку выкопал? Да, две. Здесь раз-две. я в сторону сюда раз. У меня тоже сигнальчик. Сейчас посмотрим, может тоже монетка будет. Ну, в этом кусочке. Так, да, что-то есть. Скажи, что опять пугается гирка. Нет, это не пугается гирка. Это пломба, походу. Да, пломба. Пломба интересная какая-то. Маленькая такая с надписями. Бляху нашли мы с тобой. Смотри. Вот там вот бляха. Советская. Она что, на чем-то? Тут... Выкопал ток-ток. Да, а. поломанной, походу. Да, ушко одно сломанное. Ничего, все равно, смотри как. Нам на бляхи везет в этом году. Красота? Класс. Слабьте, господи, монетка. Хоть какал-то оно. Блять, какалом радуюсь, дожил за счет пи***ц. Какая-то сейчас. Совет. что кругленькое. Современное. Да, не, не, не современное. Я да, какая-то Советина. Да? Хоже, что да. Так, Алексей у нас нашел тоже Фран... Ой, какой сохран. Это не наш сохран, конечно. У тебя очень красивая. Франция. 47 показывает. Так, что тут? О, пуговица гирька, смотри-ка. Блин, а красавица какая, с ушком, кстати. Целая, да? Да, целуй. Ага, целая целуй. Смотри, видишь, ты Целенькая, хорошенькая, красивая. Сейчас я посмотрю, насколько дорого богато тебя да? целовать-то. Так, смотрим. О, монетка. Монетка выпала. Какая-то, не знаю, ребята, тереть. Не нужно. Тереть не хочется, да? Не хочется, да. Такой пум-пум-пум вообще, да? Сигнальчик чистенький. Чистенький. Понравилось. Скаленький такой, я тебе скажу. М? Еще пока в гирка. Да. меня так поцелуешь на тебя не хватит, давай мне да в лапу. ладно, не хватит. Жадина. А ты не ругайся. Кстати, озвучит то так не очень, да, вроде как хрипловато. Да. Ты не ругайся, а то еще и плюну. Свет даже. Позднятина, что, что ли, походу. какая-нибудь. Вообще ходячка, что ли? Не, не ходячка. Душка поздняя, походу. Не, рубль, блин. Я же сказал, ходячка. Чепец. Рубль. Ты тоже баунти Hunter, да, у тебя? Чего? Этот кин. Нет, хохлятский марс МД. Не могу на это смотреть. Девушка не хватает скоро у нас тоже будет. Агрегат. Пуговичка. Пуговица, смотри-ка. Такая. Солидосная, да? Что за пуговица? Не французы? Колюха. Ну, она такая какая-то. С рисунком, что ли, на кусочек какая-то такая вся выпуклая, да? Ну, это не окислая, это что-то такое. Не окислая? мне кажется, нет. Фу, где ты, монетка? О, я 69. ее видел. видишь? Смотри, Толик что-то там проволоку Ну это, по-моему, савитос что? Савитос Солидос? Солидная Солидная монета? Не ходячка, надеюсь? нет, это не ходячка, но это солидка, по-моему, очень поздно савитик? Нет, это Рам. щитовик савитик? Где? Да, двадцаточка Ай, как какая пьелись! Да О, в перчатках-то в этих лучше у тебя оттерлось. Угу, 20 копеек, а год А тут проходили, видишь? Следы шли. Пролетали, там сидела. Елки-моталки, <гас> <гас> <гас> <гас> <гас> А патент как? Полегче. Уф! Уф! Смотри. Опа! Блин, вообще... ништяк. Это очень круто. Вот это вот, наверное, монет. Монет, монет, столько такая. Это Николаевская. Меня позвали. Видно, видно. Видно, видно. 24-го проявилась. Ну, чернина бьет в цвет. Нет. Какалик. Нормальный такой тяжеленький. Нормальний. Ну, какал, аж какал. Ну, опять в баночку. Ой, жизнь-то как уша. Катало. Большой? Вот это это... Трупная Нет? монета, да? Хы, не знает. Наверное, когда-то что-то было. Такая. Просто медь одним когда-то. Так, давай. Да. Ускакал. Прикольно, конина выскочила. Сверху осколок нашли, медный какой-то. Да, она скрывалась да. под осколком. Смотрите, какая красавица узорчатая, да, узорная? Да. Красиво. Показывает? 82. Что у Толика было? Катя. Это где ты подглядел? У одного известного в кругах. Узких? Да, узких и широких. Дай отобрать. Крупенькая, смотри. Павел, наверное, походу. Какаял. Какой какавил? Да, какавил. Ты права. Монеты. Так. Должны пройти. Ребята нас покидают. Что, что хочет Все, не сдал. На Не хочет ехать. Все, остаетесь здесь. Так, ребята, сейчас Вы вернулись? Ну пока, пока, Давайте ни гвоздя, ни жезла. Пока-пока! А мы остаемся... Давайте смотрим. Что они показывают? Сразу такая милая реша. Гнутики. Ну, гнутый, гнутый, что, на Он огромный. Сколько его. Длинный такой, да? Ну сигнал хороший, четкий был. Сигнал тебе скажу. Я не скажу. он такой огромный? Это вон, если только Шурик там где-то выложит. Ты тоже в таблетнице все носишь? Это мне Сашка отдал, у меня не было ничего. Я думаю, знакомая. Нет, так вот это это убита чешуйка вот дерхемчик вот чешуя живенькая ясно всем вот как работать надо а вы там сидите на диванах прям, сигнал четкий рядом железо смотрите смотрите ребят видишь все уже ну, так перекидывать а вот здесь прям четкий давайте выкупаем в прямом эфире сейчас посмотрим что здесь так. монетка. Ребята, как Алик, но монетка. Четкий вообще такой сигнал. Всем даже не прочесть, что ну, это. поле все убитое. Чешуя! Чешуя. а я мимо прошел. А -а -а. Я на хожу. А что ты сегодня сказал там на поле, на другой стороне? Хочу найти чешую? Да. <связь> Монета. Монета. Монетка. Прям ходим по мусорке жуткой. Сейчас все звенит, все требежит. Двоечка. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Ну, Что-то большое для двое. Советиков. Тройка. А, или трешка. Трешка, трешка. Так, СССР показался. Да, трюня. Лешка. Трюни. Мы можем даже посмотреть, во сколько у человека время остановилось. Кожаный ремень. Приколюха. Советские часы. Сейчас посмотрим. Кожаный ремень. Такие прикольно сделаны в СССР. Зил, по-моему. Были такие часы, не знаю, спотевшие. Ой, сколько они пролежали. Кошмарное. Время остановилось в 15 часов 54 минуты. Так. По мусорке хожу, вот, везде кирпич валяется. Битый. И стекла здесь много встречается. Да, вот оно. 1952 год, кстати, малюнька. Вот, и пломбу Да нашел. что ж такое-то у меня сегодня? Не пломбу нашел. Пломбу, смотри с номером. 597, что ли. Вот. Пломбу тоже недалеко нашел, здесь же. Рядышком, вот там вот. монетка, монетка, врпшка, врпшка, это Петровская монетка маленькая, маленькая, маленькая. По-моему, врпшка, если не ошибаюсь. Но это монетка. Удивился даже ну, это же. Слышь, какая кропка? Маленькая монетка, да? Колечко. С этой ямочки я поднял колечко. Колечко было с камушком. Камушка, к сожалению, нет. Вон, смотри, какое маленькое. Явно женское было. Красавица, да? Ушка обломанное снизу. Ой, какая крохотная. Да, маленькая, женская. Хорошо копает эта группа в полосатых купальниках. Мы любим копать. Никто мне сейчас сказал, не снимай ни монета? Да, надо же, я даже это, она просто глубоко, наверное, была просто. Я думал, сигнал такой, не, ну, неважный такой, ну, четкий, но такой очень, не такой, как говорится. Оказалось, просто она очень глубоко лежала, маленькая монеточка. Скорее всего, наверное, какая-нибудь там полушка. Ну да, да, надо помыть, но это монетка, да, самая настоящая монеточка. Пломба, ребята, маленькая пломба, здесь пломб, кстати, немало. Смотри, какая красивая. И правда, если ты еще дергать не будешь, вообще выскану. Смотри, надписи ИВ. ИВ. Иосиф Виссарионович. Легко угадывается магазин, а сзади ИВ. Иди поближе ко мне с монеткой. Монетосик, монетосик. Маленький такой. Видишь, что у нас там? Не знаю, может одна вторая. А, то есть это царь-то Не, совет, кстати. Совет-рамочник. Год 46-й. Рамочник. Так, еще будем сейчас показывать. Еще монета. Еще монета. Еще монета. Еще монетку мы нашли с тобой, с тобой. Маленькая, кстати. <связывая> с тобой щелкаем потихоньку. Это уже старенькая. Это уже царь. Николай первый. Малюська вообще. Полушка, походу, что ли. Да, полушка, ребята. Видно, полушка. Вот смотрите, ребят, как у нас камрады ходят. Вот следы. Это явно с прибором ходили. Вот второй след. Вот она, от сапога или от чего-то, от ботинка. А вот монетка лежит прям сверху. Вот она, она Визуально? Да, вот она. она. Посмотрите, она прям вот на. Да, она пригом он, прилипшая Хоп. была, да. Копейка, наверное. Да, похоже, копейка, советик. прям сверху. Как интересно, да? Она маленькая просто, наверное. Ну, да, советик? я иду, смотрю следы. Я иду по следам, прям, брынька, что-то брыньку вот смотрю, а она вот сверху прям. Третья монета все глазами сверху нахожу. Ну как это, прибором шел, тюк-то, раз, сигнальчик, а она сверху лежит, уже третья, третья. Ну все две империи сверху было, и вот одна советина сверху прям. Там же здесь броненка, и как бы монета выкинула, видать, наверх. Вот там канина, А здесь... Хренина. Плюс 50 показывает. Плюс 63. Посмотрим сейчас. Пломба. Большая. Да, такая. Надо помыть только. Что-то есть надписи, кстати. Что-то он это, РВ срабатывает. Добавил. Да не бросайте, вы чё Я уже предвкушаю, что это поясок. Поясок? А что, здесь пояски есть? Да. <сёк> Облом. Так, ребят, вот здесь хороший сигналь. Вот Жек взял приборчик, мы попробовать. Блин, классный сигнал. Сигнал, да, такой Чистенький. четкий. Давайте копнем, посмотрим. Медь или не медь? Вот в чем вопрос. А то все время показываю в кучках, в кучках. Ну да, у нее катушка здорово широкая. Да, непривычно. Ультимейт, болгарская катушки, вот, и она ну, дает это как, немножко в все сигнал. Вот уже вот Где-то здесь Ой, как играет красиво. Ну да, поет хорошо. Может депином при. <звук> <Еще> <звук> вот О, О монетка, смотрите. А, да, вот Прям монет. вылезла как красиво, ага. Монетка, как мы говорили, это монетка была Красотища Большая хоть? Да, такая, нормальная Так, операторы рядом Командная работа Не видно, монетка чистая Копейка походу, да Да, наверное Надо мыть, конечно Помыть, да Александр, второй А мы не скажем, что было в этот момент В общем, пугается гирька ребята Это я от радости. Давай, кафтан ищи Где моя Это большая ложка? М -м. Монетки, Толя, с большим ртом большая ложка не нужна Происходит уминание шашлычков у нас всегда очень вкусно на нашем канале. Находочки? Находочки вот какие, пожалуйста. И это все, И это все Саша Хабаркин нашел. Да, не считай грибов. Главный эксперт по какаликам. Смотрите. Вот это Перенял вот гринадеры, вот, вот этот вот ну, вот это французский пуговицы, все, все вот эти, сколько здесь у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пуговицы, все Франция. Гринадеры это. Пушки, из пушек, которые стреляли, французские вообще, войска. Ну, вот, а это ливрейки. Вот здесь вот второй полк, а это вот 21-й, там 93-й и так далее. Это уже пехотные французские полка были, ну, разделенные по номерам. Получается, 21-й, 93-й. Это какой? 12-й? Ну, там не видно. 12-й, 12 да, да. 21-й еще один и 25-й. Да, а это именно гренадеры, это именно которые с пушек стреляли. Вот это вот. Вот это самое красивое. Ну, также, конечно, вот крестики тоже есть интересные. Но вот. да. 14 век вот этот крест, где-то примерно 14 век. Рядом более поздний. Это 19 где-то так, наверное, век, я так думаю. Вот, вот кресты еще. Ну вот этот 18 века, типа штурвала. Он ну, обломочки крестов. Пуги интересные, конечно. И вот к пугам у нас относятся как раз вот эти монетки. А это у нас чешуки. И обломок крестика. Тут разные. Петра первого есть, Михаил Федорович расправление, вот копейка Петра Первого тоже, чешуйка а, это дирхем у нас один попался, тут дирхемчик Образочек очень тут тоже чешуйки с кольцом мехфет кольцо серебряное с надписями одно и где-то еще одно было тут вот оно еще одно ну а так остальное пломбочки, монетки пятачки, копеечки ой да, Все как да. надо. Кстати, с серебром хороший монета. тоже монета. Перстенек. Бескаменный. А бескаменный. Вот эти вот шарики кстати, mm -hmm. вот они э, тоже к 812 году году войне, войне относятся. Это вот кремниевое ружье. Ну, вот, и вот шрапнель такая. Ну, вот, как раз пугается в Франции, грубо говоря. А это вот такие пульки тоже к 1812 году относятся. И часики, mm -hmm. часики. Mm -hmm. и, мужицкий, и часики. Ну, Зил завод легендарный, огромнейший, который было раньше, в советское время. Да, да. Миллионник. Так кто и потерял эти вот часы, часы он же и потерял такие вот советские монеты. Советы. Так, Красивые часики? часики. Мы их а будем реставрировать. Реанимируем. Да? Это колечки Все царского времени. 84 проба. Дерхемчик даже попался, ребята. Да, вот это прям лайкосик. Обломок креста с утратами, к сожалению. Тоже 84 проба, кстати. Дерхем сразу лайк такой образочек попался, тоже очень красивый, серебряный, в хорошем состоянии, великолепный. Да. Так, и куда вы пошли? Водыганга. Оп! Все классно было, да? Ой, скажем, мы счастливы! Рефлексия в конце, да. Ваши ощущения сегодняшнего. Не забудьте замазать номер.